Здравствуйте, решил снять обзор китайской теплицы. Теплицы по китайскому типу. Строили, глядя на их теплицу использовали все то же самое, ту же самую пленку, обычные бревна. Видите, даже их не ошкуряли. Вот, посадили помидоры по весне. Немножечко как бы поздновато, конечно, сейчас уже 2 июня. А у нас еще пока помидор нету. Но мы как бы к этому стремимся. Вот. Ну, красный помидорок пока, пока есть, но очень мало их у нас. Вот посмотрите, что у нас получается. В итоге. С китайскими теплицами. Вот начинают они первые поспевать. Он уже хороший помидорка. В принципе, китайцы вот такие уже начинают собирать помидоры. То есть они у них дозревают в коробке, но мы хотим их есть вкусными, чтобы они полностью набрались. Вот пасынки полностью обрезаем. Вот так вот ножницами, не жалея. Правда, ножницами говорят вручную надо, но руки потом если без перчаток Очень болят Не знаю почему но выделяется какое-то вещество Из помидор Которое Очень сильно как будто Следственным сантехником Работал всю жизнь Руки такого же цвета Вот посмотрите что у нас с урожаем Будет В этом году Это как бы проба конечно я все все полностью делал из роликов по ютубу смотрел youtube каналы как они делают также я делал вот посмотрите вот какая хорошая первая кисть и вторая кисть завязалась пасынки пасынки которые отрывал и оставлял маленькие конечки вот видите вот смотрите Маленькие конечки-то растаяли, больше тут не растет больше пасынок. Если обрывали, просто ломали под э, самое начало роста, то потом там обязательно вырастал еще пасынок. То есть как бы нежелательно. Вот смотрите, вот такие разветвления еще у меня появились. Вот полностью обзор Лица. ну конечно листья когда очищают их более видно здесь вот понятно здесь на ней ну, уже вот эти вот нальются но ну, здесь уже наверное килограмм 5 висит может быть много говорю не знаю но три точно есть тяжелые довольно таки экземпляры вот потом вот они смотрите какие здесь Вот внутри ряда хорошо видно помидоры довольно-таки крупный начинает наливаться то есть вот посмотрите. Ну, кулак вот ну, примерно какая помидоренка так главные вот ошибки которые сделали первое мы уже когда начали сажать рассаду она у нас частично начала цвести которая начала цвести которая нет и то есть из-за этого вот смотрите вот первая кисть да и посмотрите вот две штучки на кисти то есть из-за этого цвет опал у первой кисти мы ее сильно сильно упустили первую кисть вот, посмотрите, какое здесь впечатление при ветре, при сильном, ну так, с непривычки даже страшно. Вот еще на кисти вот такие вот появляются отростки. Я их, конечно же, тоже удаляю, чтобы кисть наливалась. Вот, есть эксперименты, которые вот такие вот отросточки на кисти я оставил и у них уже цвет у этих отресточков. и помидоры главное есть но очень пока миленькие посмотрим результат какой будет или нет вот экспериментальные ряды я обозначил он вот видите повесил веревочку тут вот с этого у меня момента начинаются экспериментальные ряды Вот. Тут, что я делал? Смотрите, видите? Раздваивал специально. Уже наверху, правда, эксперимент. Смотрите, вот кисть завязывается и вот кисть завязывается. Вот. Те... Те, понимаете, я уже прекратил их рост. Думаю, хватит, достаточно, чтобы наливались помидоры. По рекомендациям как бы это посоветовали мне. Но... Советы мы слушаем, но пробуем и сами что у нас получится как у нас получится все-таки первый год посадили то есть вот это у нас такой вот результат не знаю хороший не знаю плохой посмотрим по сбору вот такой результат у нас получился в первый год.